Разработка новых технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти является одной из приоритетных задач научного центра мирового уровня. Подобным объектом является Ромашкинское нефтяное месторождение, одно из крупнейших в Волго-Уральской провинции и одно из крупнейших в мире. Ромашкинское нефтяное месторождение расположено на юго-востоке Республики Татарстан, в Лениногорском районе, в 70 километрах от города Альметьевск. Программу по его разработке уже начал создавать научный центр мирового уровня Казанского университета. Вокруг Ромашкинского месторождения есть очень много запасов нефти, там, в том же самом, доманики, это вот нефть плотных поводок, да, где нужно делать разрыв или поджигать на его, вода. И, кроме того, есть нефть, или, как говорят, вязкие, высокие сверхвязкие нефти или природные битумы в пермских отложениях. Месторождение уже несколько десятилетий служит настоящим полигоном для испытания многих новейших технологий и передовой техники в области разведки недр, проходки скважин, нефтедобычи, которые нашли широкое применение не только на промыслах Татнефти, но и масштабу масштабах всей страны и за ее пределами. Напомним, что совсем недавно в Альметьевске прошел ежегодный нефтяный саммит Татарстана. Часть мероприятия приняли глава Татарстана Рустам Миниханов, руководители ряда федеральных ведомств, представители нефтегазовой индустрии, сотрудники научных центров и высших учебных заведений. В ходе работы специализированной выставки специалисты нефтегазовой индустрии представили главе Татарстана перспективы развития и свои передовые технологии. Мы выступали на холдинге. У президента получили поддержку. Да. Мы по Ромашкинскому месторождению презентовали проект повышения коэффициента изменичения нефти из Ромашковского месторождения. Вот, этот проект был очень, очень был хорошо поддержан. Вот. И, значит, Директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалеев отметил, что в процессе осмотра экспозиции возник вопрос об эффективности разработки гигантского ромашкинского месторождения и использования для этого технологий, разработанных в научном центре мирового уровня. Сегодня они уже успешно применяются для оптимизации бурения новых скважин и эффективного использования старого фонда скважин. Елизавета Никитина, Фарид Захитоглы, Университет. Редактор